Народ, всем здорово! Это пятая серия без доната FIFA 23. Сейчас мы видим здесь уведомление о том, что очки квалификации фут мы получили. Хотя это странно, у меня не хватало 250 очков. А мне пишут, что я могу уже сыграть в плей-офф FUT Champions. Э, интересно, может там добавили за какие-то ошибки? Непонятно. На балансе мы имеем сейчас 53 тысячи монет. Я отыграл свою первую ВЛ-ку. У нас есть 4 предмета в магазине. Два из них пика. Один игрок вроде бы и еще какая-то фигня. Также есть пакетики. Сейчас мы видим то, что у нас доступны лучшие игроки зимы в виде Илья, Умбаппе, Мессин, Кунку, Криштиану, Роналду. Я надеюсь, кого-то из них мы поймаем. По поводу вл я сделал где-то побед 8. Имею 6 ранг. Да, нам добавили 250 очков квалификаций. У меня было 1000, потому что за шестой ранг дают именно такое количество очков. И тут еще 250 нам накинули. То есть сегодня можно будет еще снова отборчики поиграть моим обновленным составом. Я начинал играть в вл тем составом, который у меня был до этого. В моих предыдущих двух роликах. Но по ходу матчи я понял, то, что что-то мне не нравится. Сейчас я его изменил. Конечно, не супер он стал, пару позиций я поменял, тоже есть что менять, есть что улучшать. Я надеюсь, после данного покопанинга мы сможем это с вами сделать, но перед началом поставьте лайк, подпишитесь на канал, подпишитесь на телеграм, ссылка в описании, прокомментируйте. Так, ну а скоро у нас новый год и подарком для вас, я считаю, это будет выпуск контента каждый день, это у меня в планах есть. До нового года видео будут каждый день. От вас я жду, как и сказал до этого, просто подписочку. Ну и так как у меня через две недели будет день рождения, э, я хочу до дня рождения собрать 100 подписчиков. Я надеюсь, вы в этом мне поможете. Ну и все, я уже задолбал вас разговорами своими, да и сам устал. Заходим в магазин, у нас есть нераспределенные предметы. Это вроде бы... А нет, у меня три пика. Только один игрок зимнего Джокера в аренду и Жоа я его забирал в прошлый раз из такого же пика, и потом у меня в заданиях еще выпал. Сразу же мы его вскрываем, я надеюсь, здесь будет кто-то интересный. Ну, возьмем, наверное, Чонга с 99-м ударом, потом, может, затестируем его в каких-нибудь матчах. Посмотрим, что это за удар 99. Так, ну и два пика, один из трех редких золотых 84+. Там, я помню, выкатили вроде бы... Ой, Оливье Жеру. Спешлка хорошая, ее можно будет закинуть в составчик. Блин, мне нравится. Там выкатили СБЧ новое на героя 86+. Выбор, пик именно. Можно будет попробовать его собрать, если спаков, паков что-то выпадет. Второй пик. Давай-давай-давай-давай-давай. Александр Арнольд, Стерлинг. Так, ну у меня по сути ЛФАшник есть, так э, получается, мне нужен просто рейтинг. Кстати, три игрока из АПЛки, два игрока из Челси, два англичанина на какой-то... Такой английский пик, но мы берем именно Трента, потому что рейтинг мне пригодится, а как раз таки если сегодня насыпет, может быть сегодня соберем еще героя. Но Феллюш девать мне некуда, поэтому мы его просто кликаем. Так, и также 13 паков у нас еще есть, в этих паках у нас имеются премиум набор золотых игроков, большой 26 еще один такой же, набор с 5 редкими 83, набор с двумя редкими 85, набор игроков с защитниками 81, набор редких игроков, большой набор редких игроков. Короче, пакетики есть. Сразу я вскрываю жетон драфта, здесь ЛФЗшник, это Джонни. Я надеюсь, что будет что-то падать, чтобы было что выставить, что вставить в ролик. Так, еще форма Тарина и жетон драфта, его мы используем, это все мы сохраняем. Все, поехали. Сейчас будут пакетики. Если что-то выпадает, то отлично. Я включаю сразу же. Так, премиум набор золотых игроков. Так, 83 ⁇ Это, это, это ASMN. 83. Хорошо. Пойдет для каких-нибудь рейтингов, для сборочек. Большой набор 26 содержит трех редких игроков. Так, здесь без экранов. Это Дака. Да, это Даков в прошлой части на старте был бешеным игроком, очень много я его в составе видел, но сейчас как-то я его особо не замечаю по игре, может потому что я просто старт игры пропустил, но все равно. Я вот не знаю, кстати, как сделать это видео по хронометражу, кстати, в нам выпадает сделать просто паки, возможно видео выйдет просто сильно коротким. Или после паков еще показать обновленный состав и пойти к ней с ним в отбор. кстати, Влахович продаваемый, это интересно, но нам он пригодится для сборочки, возможно, на героя. А если здесь не будет каких-то рейтингов, то значит будем. Ну, если здесь не будет много рейтинга, то будем сохранять их для э, кумиров. Так, у нас Шмейхель выпадает 83, пока 4 пака мы открыли, 83 самый худший получается, но ну, если не считать пацана даки. Так, вскрываем, получается, здесь остались уже очень хорошие пакетики, 100к набор, 50к набор, двойной 83, набор с тремя защитниками 81, набор с двумя 85, 5 редких 83. Да, здесь, конечно, серьезно. Редкий золотой игрок 80+, вскрываем. Пока волкаутов еще сегодня не было, но это есть экраны. И это у нас Ханданович. Но у нас сейчас набор с двумя редкими золотыми игроками 81+. Так, экраны есть. Англия. Элфашник. Давай стерлинга. Ладно. Гриллиш снова 84. Пока нам как-то 84-х завозят. Ну, возможно, это и к лучшему. Рули 82 Ну, обложка уже, получается, возможно, готова. Льве Жиру 87 рейтинг, это очень круто. Так, ну и что у нас будет за этим французом? Давайте еще каких-нибудь волкаутов завезите нам Верати Коки. У, Исмаили, это продаваемый пак, Жиру продаваемый. Ой, отлично, Исмаили, левый защитник, у меня с ним когда-то была фотка. Но я ее не найду, скорее всего. Но у меня была его фотка, когда он еще играл за шахтер. Блин, а сколько он может стоить, если его продать? Это же ж бешеные могут быть деньги. Я надеюсь хотя бы какую-то копеечку да он стоит. Сейчас я на телефончике быстро гляну, кто, кто почем у нас здесь. Потому что его можно вслить на героя, но его лучше продать, потому что это монеты. Так, исмаили 85 лзшник 16 тысяч немного конечно но для франции кстати это хороший защита. так а оливье жиру 87 18 250 набор с двумя игроками 85 Вскрываем, давайте еще какую-нибудь спешилку Ладно, это 85+, плюс точно есть Бразилия, Сопник, это Фабиньо 87, неплохо Но у нас осталось два пака два самых жирных пака На Пак за 50 тысяч Пак за 100к Вскрываем пак за 50 тысяч, набор редких игроков Ждем волкаута Волкаута вроде бы нету, а может быть есть Немец, Вратарь, это Бауман 83 всего лишь Надеюсь, пак продаваемый По идее, за Викинг Лигу все должны быть продаваемые паки да, пак продаваемый, так что можно Анхелиньо, можно их сразу продать, наверное Так, у нас уже между прочим на балансе есть 86 тысяч монет Это уже можно даже позволить себе какого-нибудь Лионеля Месси Но У нас еще пак за 100 вскрываем, давай волкаута ну, где вот мой хороший, Испания, Сопник, это 85-й рейтинг, всего лишь в паке за 100к, героя мы собрать сможем, Ндидиба, ну и Серхио Бускетс у нас получается здесь три игрока 84+, так, сейчас я попробую еще глянуть, что у нас имеется по герою. Если получится его собрать, то здесь еще будет пак с героем. И я думаю, это довольно неплохо для видеоролика, такой покопанинг. Так, первая сборка у нас на героя улетает, 84-й рейтинг. Итак, последняя сборка на героя готова, это 86-й рейтинг. Отдаем мы здесь Гуаси. Жаль, конечно, то, что пик придется открывать сразу. Я бы так открыл бы редкий золотой набор, а потом бы пик уже. Но все равно... У нас здесь есть выбор базового или World Cup Героя 86+. Я где-нибудь здесь сейчас на экране вставлю э, скриншот с теми, кто может выпасть. Это все игроки, которые стоят более 100 тысяч. Я надеюсь, что кто-нибудь с них мне выпадет. Я даже не против. В принципе, может Гаву, он стоит 96 тысяч. Довольно неплохо, но думаю... Ниже мне не нужен. Так, но Марвеловских Ворлд Cup э, героев мне футбин почему-то не показал. Там какая-то ошибка. Ладно, вскрываем пик базовый или World Cup. Герой. Давай, давай, Гомесский. Кстати, гаву, только гаву Каповский. А это неплохо. Я хочу посмотреть, сколько он стоит. Конечно же, я возьму гаву. Это будет буст для моей командочки. Так, гаву 87-й стоит. 491 тысячу. Герой за полмиллиона в паке, в паке в пике. 87 рейтинг, боже, я доволен. 4 плюс 4, 175 рост. Баланс, конечно, такой себе для его роста. Я думал, там будет где-нибудь под 90 хотя бы. Но при этом удары есть 90. Скорость 90, ты ему охотника накинуть какого-нибудь и все. Это до свидания просто. Позиция ЦАП, ПП, ЦФД, ФРВ, просто это гениальная карточка, я очень доволен, сохраняем мы его. Так, ну у нас остался еще здесь один набор, это редкий золотой набор, экраны есть, Англия, ПФЗшник, это Рис Джеймс 84, неплохо. Итак, чуваки, пакетиками я очень доволен, да, они поймали какого-то Джокера. Хотелось бы Дембелей или Санчо, ну вот этих всех, кого вы видите на экране. Да, мы поймали Феликса, но это был арендованный, но не суть. Мы поймали сегодня крутые карточки. Я хотел вам показать свой обновленный состав, но так как у нас выпал хороший дроп, я сейчас его еще раз обновлю. И мы уже увидим мой новенький составчик для следующей Викенд Лиги. Итак, чуваки, по поводу состава пересобирать я его пересобрал немного, но кардинально его менять буду уже за кадром, потому что это сильно долго. Это на запись влияет, тут вот это все запись долгая получится вырезать долго, поэтому все за кадром произойдет. Чуваки, не забуду попросить вас о подписке на канал, подписке на телеграм-канал, лайк на видео, лайк на другие мои видео, комментарии, я все комментарии читаю. Все комментарии лайкаю, на все комментарии отвечаю. Ко дню рождения, еще раз повторюсь, хочу набрать 100 подписчиков. Сейчас нас уже 53 человека. Но на этом прощаемся, а может быть и нет. Увидимся с вами совсем скоро. Всем удачи и всем до скорого.